Какая поедет быстрее собака, с лыжным модулем или без лыжного? Надо разгон побольше взять. Мы решили переехать на другое озеро. Сломался что ли? Он никогда не делся. Это просто вот привязали и все. Пошли, короче, там вот такие как у них, дергают, блин. Ого. О. Дальше поедем. Садись. Здорово всем! А чё решили сюда? А на том что нет? Я не знаю, это как это, А вы пробовали, бурили? Нет, по, а? по же видно. Я смотрю, лунок нету, ничего таких, просто... А, я же не знал, что вы сюда, я звоню, у тебя связи нету. По следам, по следам, вокруг смотрю на это озеро, ёпта, ну, круг Какая такой связь, дали. Здесь... Нету здесь связи? Я тебе звонил? Нет, сзади, сюда прицепим, а она там, да, там веревку надо отвязывать обратно все завязывать, перевязывать предложение хочешь самки перецепим туда сядешь самки а, вот, вот эти это? да а да у него лучше идет я уже заколебалась я уже всё... а как мы заколебались А точно я забываю про задний ход. Я про задний ход вообще забыл, что он есть. Вот он толкает <свят> Капец Су... Сугробы капец, конечно получше о давай вдвоем Как-то задняя скорость это вещь. Да, я не, знаю, я думаю, да, что есть. не, я знал, я просто забываю про неё. А -а -а. Мы решили переехать на другое озеро. На этом озере ни хрена нету. Везде мелко. Не, не заехал. В общем, друзья, сейчас мы переехали на другое место. Сейчас будем добираться еще до нового озера. Два озера откатали, короче, там мелко очень. Короче, ребята там маленьких ручков половили. Сейчас поедем на проверенное озеро. Там точно будет. что случилось сломался что ли он никогда не делся. п твою мать есть ключи какие нужны 13? 13 там накидные головки там 13 12 17 молоточек если хочешь подключать а то отружили да. А я не знаю брал он не брал андрюха поломка у них <связывая> <связывая> да поймал там б... урюхался в воду б... потом налипло все чистили там б... потом еще опушку а там какую-то пересекали тоже застряли б... а мы не брали ничего мы не бухать приехали рыбачить Такой вот муравьишка, бурлак называется, 6,5 лошадиных сил, десятилетний. У меня уже товарищ, он использует его 10 лет. Легко разбирается, собирается, машина грузится, места много не занимает. Едет потихоньку, ну, уверенно, легко, двоих тянет. Подножки есть для пассажиров. А движок как называется? Лифан? А, Лифановский. Такой двигатель небольшой О, Бардачок Друзья, мы сейчас попробуем Какая какая поедет быстрее собака С лыжным модулем или без лыжного Просто по прямой На полниках, можно так сказать Проедем по прямой И посмотрим результат а! да! Давай Друзья, ну в принципе эта собака помощнее едет быстрее, ну на порядка там не сильно, конечно, но чуть побыстрее. С модулем намного удобней, но помедленнее. Зато на этой собаке пока. Да рулишь, уже устаешь. Реально уже появляется отдышка. А вот тот рыбачит уже вовсю. А тот слез сразу пошел и начал рыбачить. О, смотри, пошли, короче, там вот такие, как у нее, дергают, блин. Ого. О, все, обед закончился у рыбы. Друзья, вот владелец данного модуля лыжного. В общем, такие замечания нашли, что вот эти вот эти вот сами шарниры, рулевые тяги, где сидят. Вот они слабенькие могут погнуться, где-то разогнуться и получается может сломаться, ну, рулевая тяга просто где-нибудь сломается при, допустим, при какой-то э, неровной дороге при кочке, там, не знаю, пенек можно лететь. еще одну фишку покажу придумали, как бы я сам не знал получается вот эта веревка не дает когда допустим, кочка или там глубокий снег не дает подниматься самой раме и сам букс он просто висит не зарываться вниз не будет он просто не зарывается за счет этого лучше проходимость это просто вот привязали и все обычный ремешок можно так самому сделать в принципе вот вот хозяин собаки говорит что намного лучше стало и лучше она проходимость у нее повысилась ну, сами понимаете, что он вниз не падает, ну, в землю не зарывается, просто на весу висит и все. Вот. А по своей собаке я скажу, что вот это вот отверстие, вот это вырезано здесь. И удобно доставать саму вот заводилку. Сам стартер. Со шнурком, с этим. Вот. Да, это вот да она получается, ну, короче, там вообще она не свободно там э, прижимает вот это все чехол вот этот весь трос это все прижимает и ее трудно достать и кнопку там э, подсоса бензина трудно его нащупать вот вот эта вот часть надо как-то побольше сделать чтобы можно было засунуть руку у кого-то бывает что руки больше и вообще тут хер что пролезет какая рука большая пока вот по озеру мотались здесь у меня стоял ящик в этом месте Пластмассовый мой. Вот эта выхлопная труба его прожгла, просто дырка стала. Вот, так что не ставьте туда ящики. Какая дырка. Сразу не заметил, почувствовал, что чем-то пахнет. Вот за мной даже ехал товарищ, он тоже почувствовал на расстоянии. Что вовремя, как бы увидел, ну почти вовремя. Вот. так что не ставьте сюда ящики, сюда слонится и будет его плавить и можно вот сделать просто вот такие вот резинки, чтобы он э, до конца не не доходил до этого до этой выхлопной будет нормально ну еще одно замечание вот пришло со временем э, значит вот это прицепное там пружинка очень слабая тоненькая стоит как бы вот такое прицепное надо менять в любом случае вот. я не знаю насколько его хватит ну, пока не сломался, не разогнулся, но, мне кажется, со временем там шпринт, шплинт такой не сильно, э, как сказать, надежный стоит, и пружинка тоже не надежная. Вот. Ну, сам крюк-то нормальный, а вот, вот это приспособление не очень. Хорошо, есть задний ход, я иногда бывает забываю про этот задний ход И толкаю его руками назад Да, начинаю толкать почему-то руками И как-то так получается, что просто из головы летает А потом раз, Андрюха напомнил мне, задний ход, ну точно, есть же задний ход у нас И нормально, туда-сюда накатал, можно выбраться Это Все, большой плюс дальше. Ну а так, в принципе, техника нормальная, брет, но тяжеловато модулем отлично без модуля тяжело ехать вот. ну как бы такие пока нюансы пока еще э, особо такого как сказать особенности этой собаки есть плюсы есть минусы это все надо дорабатывать где-то самому а где-то может пускай доработчики сделают вот как бы будущим владельцам данных мотобуксировщиков, э, как бы советую взять, но смотрите сами, где смотря где будете кататься, по каким местам. Ну ка, сколько там наловил? Ну, нормально что, сколько? примерно килограммчик три, не больше чуть. О, сколько! Коптилка есть? есть. О, на копчение, само то. Коптить будешь. Ну вот, друзья, сегодня, короче, мы порыбачили, потеряли снасти, пришлось возвращаться. на Андрюхином мураве потерял три удочки, там ключи всякие и коробку с балансирами. Вернулись по дороге нашли. Ну все, всем пока, всем счастливо, подписывайтесь на канал, если кому был полезен. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!